Здравствуйте, меня зовут Антон. Сейчас я вам хочу показать один пример использования нашего массажера. Активный ролик стоит внизу, а большой всегда сверху. Садимся у основания массажера, убираем его в крестец, держимся руками за рукояти, ноги согнуты в колени. Ложимся поясницей на большой ролик, головой, Затылком ложимся на большой гладкий ролик. За счет ног и рук совершаем движение вверх, пока большой гладкий ролик не упрется в трапециевидной мышце. Возвращаемся обратно. Так делаем до 5-15 повторений. Затем переставляем активный ролик в следующий паз. Положение тела остается тоже, а воздействие активного ролика переходит на следующую область спины. Движения у нас точно такие же. Голова всегда находится на гладком ролике, что не дает ей уставать, и идет постоянный массаж шеи и затылка. И тем самым мы доводим активный ролик до этого положения. В этом положении... Прорабатываем область лопаток. Затем руками можно переходиться вверх и проработать трапециевидные мышцы в напряжении. Всем спасибо!